А, черт. Что Чё это было? О, боже. Боже. Ё-моё. Дерево упало. Весь... костер костер весь засыпало. Так. Боже. Ё-моё, палатку снесло. Так. Ну как, всё осталось? Да, всё осталось. Так, надо все это забрать с собой... И искать капитана так ну листочку я тут оставлю так. надо посмотреть берег надеюсь лодки то не уплыли так а, фух слава богу то не уплыло даже они не уплыли а близко к берегу подаю плыли -мо лучше не ходить походу а вода еще хуже испортила мостик этот. Так. ⁇ -мо ⁇ Что такое? Офигеть! Хорошо, что я тут не был. Потому что меня бы завалило этими завалами. Боже, еще и дождь начался. Только же было утро. Так. Опа. Фух, только дед забрался сюда. Офигеть! Просто весь интельер развалился. Все в этих углях валяющихся. И башня упала. Просто разрезала ее на части. Да, там тоже все завалило. И Мост развалился тут. Боже, лучше я тут. Ладно, лучше тут в них находиться. Так. Фух. -мо, ну и берег тут, конечно. Ладно, надо немного поклеться посмотреть, что там. С другой стороны. Боже, ну и дождь тут. Ах, черт возьми. Надо в палатку залезть. Блин. Откуда тут так много дождей идет. Ах, черт он, даже у меня нету ничего, чтобы костер разжечь, потому что спички были у капитана. А у меня вообще ничего нету. Боже. Мой, ладно, надо идти через лесу. Боже, ну и дождище тут. А черт. Ой, яйцо, кстати, тут есть. Uh -huh. отлично. Хотя бы, а где можно кому-нибудь в лицо это яйцо кинуть? Фу, тут везде лето чертова листва. Боже, надо хотя бы стать под деревом. Везде речки. То засохшие, то заболоченные. О, это что такое? Так. Ёма, ну тут э, глубокий уже лужи становится. Так, это что такое? Чего? Да какая-то и книга. Прости, Жека, меня. Жека, прости меня за все. Что такое? -мо, это ходу святая типа вода и записка. Что, кто-то умер, что ли? -мо, надо стерегаться этого всего. А! Черт! Что это было? О, боже! Черт, я скатился по этой чертовой лестнице. Где? Где? Что это такое за место? Жители. Я вас не вижу, я ничего не вижу, черт. Где я? А, чёрт, меня кто-то ударил! Чёрт, что это было? А, капитан? Жители, вы что тут делаете? Он нас хватил! Ну чёрт возьми, ты кто такой? Ха-ха-ха! Это я! И, кстати, ты в тюрьме теперь! Э, ты что делаешь? Я тебя сейчас убью. Черт. Я скоро взорву это место, и вы умрете. Вы что такой злой? О. А. Что? Ха-ха, <смех> тупица. Сейчас я тебя уничтожу. Что ты делаешь? Черт, нет, нет, нет. Фу, жители. Я его убил. Ура! На свободу! Ну ладно, давайте сломаем эти и щит возьми. Так. Жители, выходите. Так. Надо что-то собрать. Так. Жители. Жители, держите. На, держите, жители, э, лекарства, потому что на всякий случай... Так, черт, да, тут... Как тяжело тут проходить так? Выходите. Так, выходим, выходим, жители. Давайте, проходите, по одному, уходим, на свободу, О, кстати, погода лучше стала, так, жители, жители, собираемся в одну, за мной, за мной, за мной, да, молодцы, пошли пошлите, сейчас я покажу вам, куда нам надо идти, фу, слава богу, я нашел этих жителей, Странно, а почему капитан был таким злым? Он же был моим, моим другом. Помогал мне. Неужто он хотел все это время меня убить? Непонятно. Так. Жители, мы уже практически близко. Вот, лодки. давайте садимся. Так, давайте эту лодку. Сейчас, опа. Так. На ладу спустим сейчас эту лодку. Так, садимся Поплыли Жители, за мной Давайте за мной Наконец-то этот Чертовый остров закончился